Здравствуйте, с вами Тамара, и давайте посмотрим, что принесет овнам август месяц. Записываю я это видео из очень красивого городка Равин в Хорватии, где я живу летом, спасаясь от лондонских дождей. Начнем мы с общей картины месяца, а потом поговорим о каких-то конкретных событиях. Ну, больше всего этот месяц подходит для любви, сексуальности и романтических отношений.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 ну и у вас этот конфликт между вашими секторами денег и развлечений отдыха детей некоторых из вас расположение урана в вашем секторе денег заставит может быть пересмотреть свое отношение к материальному и быть может быть менее меркантильными и сосредоточиться на каких то других ценностях у кого то могут произойти изменения в источниках ваших доходов а кто-то из вас будет зарабатывать деньги через интернет или, может быть, пользуясь какими-то новейшими технологиями. А кто-то начнет работать на себя, то есть вы будете фрилансером. Уран вообще может воодушевить на какие-то риски, связанные с финансами. Но будьте осторожны, как быстро вы зарабатываете, заработаете, вернее, деньги, так же быстро вы можете их потерять. Все эти изменения в вашем финансовом состоянии могут сказаться на том, как вы проводите свободное время. И есть ли оно у вас. Есть ли оно у вас на отдых, есть ли у вас время и деньги на друзей или на детей. Вот в этом и заключается напряжение между двумя этими секторами. 8 августа состоится новолуние. Новолуние в вашем пятом доме. И опять активен ваш сектор отдыха и развлечений. Хобби, друзья. Новолуние может принести что-то новое в этот сектор для вас. Новых друзей, новое хобби, вечеринки с друзьями, фан. Пятый дом – это еще и влюбленность. Ну и кто-то из вас начнет встречаться. Могут быть первые свидания, любовный интерес друг к другу. Ну, а еще этот сектор отвечает за детей, и что-то новое может случиться у ваших детей. Или вопросы детей выйдут на первое место для вас. А кто-то будет просто больше времени проводить со своими детьми. 10 августа планета Венера в оппозиции к Нептуну. И у вас оппозиция между вашим сектором работы и сектором одиночества. Кстати, когда Венера в секторе работы, то это замечательно. Это доходы, это может быть, например, оплата вашего труда, оплата каких-то выполненных заказов, каких-то выполненных работ. Вообще, особенно хороша эта позиция для тех, кто работает в сфере в сфере красоты, ухода ухода за собой, дизайна, то есть то, за что отвечает Венера. Однако кто-то из вас может быть под, подустал может быть, вам очень хочется побыть в одиночестве например, ваша работа, она очень активная например, работа с людьми, и вы от них просто устали и хотели идти куда-то на необитаемый остров где вы будете отсыпаться, заниматься йогой, медитацией и просто отдыхать от всех 11 августа Меркурий Меркурий входит в знак Зодиака Деву это ваш шестой дом гороскопа Меркурий управляет и знаком зодиака девы и этим сектором ему тут очень комфортно и все вопросы касающиеся работы могут пойти на лад те кто ищет новую работу могут найти ее у тех у кого то уже еще работает то у вас могут пойти дела на лад там где вы есть сейчас где вы сейчас работаете еще меркурий у нас отвечает за коммуникации коммерцию Транспорт. И если вы занимаетесь одним из этих бизнесов, то Меркурий тут вас очень поддержит. Шестой сектор отвечает также за здоровье, поэтому берегите нервную систему, легкие и руки ноги. Это то, за что отвечает Меркурий. 16 августа Венера. Венера меняет знак и входит в знак Зодиака Весы. А это ваш седьмой дом гороскопа сектор отношений, брака, партнерства. Ну, как вы думаете, что может принести Венера, планета любви, в этот сектор? Ну, конечно же, любовь. Кому-то свадьбу или предложение, предложение руки и сердца. Если вы уже в паре, то у вас может быть просто второй медовый месяц. Взаимопонимание, теплые, любящие отношения. Также могут быть замечательные отношения, например, с вашими бизнес-партнерами. 19 августа уран уран начинает процесс ретроградности. Ну и честно говоря, это хорошо. Уран бунтарь, а тут он как бы немного утихомирится. У вас это будет происходить в секторе финансов, денег и ценностей. Мы говорили, что уран может принести какие-то серьезные перемены в источниках ваших доходов. Ну вот во время ретроградности хорошо все еще об, еще раз обдумать. Не торопиться вот вы знаете такое чувство что вам дана еще раз это какая-то пауза чтобы все хорошо просчитать стоит ли идти на какие-то финансовые риски ваше следующее событие 20 августа оппозиция солнца и юпитера ну и опять время развлечений опять время новых друзей общения расширится ваш круг знакомств ваша социальная жизнь у кого-то из вас появятся новые интересы, может быть, новые хобби, но и будете вы им заниматься в окружении каких-то единомышленников. 22 августа солнце, солнце меняет знак и входит знак Зодиака Деву, это ваш шестой дом гороскопа, сектор работы, он опять у вас активен, вот кому-то солнце может принести новую должность. Или, например, повышение в должности. Или какой-то успех на работе. Кому-то солнце может принести новую работу, кстати. Шестой сектор – это также сектор здоровья. И вот тут вот солнце принесет хорошее самочувствие, хорошее настроение. Что тоже очень важно для нашего здоровья. Ну а для тех, у кого были какие-то проблемы со здоровьем, то он просто придаст вам силы. 22 августа состоится одно из самых сильных полнолуний, которое называют осетровым. Так его называли индийские племена Северной Америки. У вас оно будет происходить в вашем одиннадцатом секторе гороскопа, а это сектор друзей по интересам, это группы, партии, которым мы принадлежим. Полнолуние – это обычно завершение какого-то цикла. Кто-то из вас, может быть, просто решит выйти из партии перестать ходить в какую-то группу по интересам, перестать, например, заниматься командным спортом или в какой-то секции. Вы, может быть, сделаете какую-то ревизию своим друзьям и вместо какой-то шумной группы друзей оставите вокруг себя только самых надежных, верных, какой-то узкий круг. Материальные ценности могут также отойти на второй план, а вот дружба, друзья, единомышленники, наоборот, это все будет для вас очень важно. Ваше последнее событие 30 августа. 30 августа планета Меркурий меняет знак и входит в ваш седьмой дом гороскопа. А это сектор отношений, брака, партнерства. Хорошее время вести задушевные разговоры с вашим партнером или партнершей. Если между вами были какие-то ссоры или проблемы, то с помощью Меркурия, вернее, Меркурий вас поддержит, и вы сможете с легкостью все уладить. Это также касается ваших бизнес-партнеров. Время поднимать вопросы, например, касающиеся развития вашего совместного бизнеса. Может быть, надо разрабатывать какие-то новые стратегии, тактики. Все это у вас с легкостью получится, мои дорогие, в этот период. Ну что ж, это все, что у меня есть для вас на сегодня. Если вы первый раз на моем канале, пожалуйста, подписывайтесь. Нас уже почти 99 тысяч подписчиков, и мне бы очень хотелось, чтобы нас стало 100. Поэтому, если вы еще не подписаны, пожалуйста, поддержите мой канал и подписывайтесь. До новых встреч, до свидания.